Знаете, люди занимаются поиском, да? Давайте так люди занимаются поиском. А в этом поиске они, безусловно, и ошибаются, не ошибаются, кто-то находит свое, кто-то не находит свое, кто-то бежит к космическим божествам, кто-то своих доморощенных взращивает, да? а у каждого свои кармические задачи. Посмотрите, сколько народу у нас живет в этом мире. За последние сто лет прирост народа населения увеличился в три раза. Условно будем предположить, что это все души, все настоящие, откуда они взялись. Соответственно, они пришли из других миров, из других пространств. Эти души хотят установить контакт со своими силами, когда-то пославших их туда. Поэтому какие-то молодые души, сегодня только что первый раз здесь, на этой земле, проходящие реинкарнацию. Конечно, они хотят домой, у себя в пионерском лагере вспомните, первый раз поехал, хотели домой. Я не хочу.